Всем привет, друзья! Барселона выигрывает свой первый трофей под руководством Хави. Левандовский наконец-то забивает свой дебютный мяч. Дембеле снова хорош. Да Йонг показывает Хави, что он нужен команде. Ну, а Педре — новый Мюллер. Сегодня говорим о матче Барселона-Пумас, поговорим о Левандовске, о том, как же хорошо встроились в систему новички Барселоны. И, в общем, поехали. Начнем со стартового состава, и тут мы видим типичную 4-3-3 с Гави, Педри и Бускисом в центре. В защите тоже нет каких-то особых изменений, а вот в атаке поинтереснее. Хави выпустил, наверное, самый сильный вариант в атаке, который есть у Барселоны. И, конечно, Пумас, мягко скажем, был немного растерян. Барселона сразу же пошла вперед, и не прошло и трех минут, так Левандовский забил свой дебютный мяч. Во-первых, наконец-то мы это увидели. Ну а во-вторых, здесь видно, что все-таки это Ливандовский. Уровень игрока, несомненно, высокий, и сам гол получился достаточно красивый. Левандовский взял, обработал, оценил ситуацию, и вроде бы казалось, что попасть по воротам практически невозможно, Левандовский берет и забивает. Вот этот гол дает уверенность Левандовски и думаю, в чемпионате Испании Роберт это докажет. Хотя не только в чемпионате Испании, но и в Лиге чемпионов у него есть своя задача. Дальше Барселона снова атакует, и спустя две минуты забивает Педри. Левандовский снова, как и Педри, показывает свой уровень футбола, и за этим, безусловно, интересно смотреть. Смог бы вот в аналогичной ситуации тоже же Абамиян сначала нормально обработать, увидеть подключение и отдать точную передачу? Мне кажется, нет. Барселона опять же атакует, атакует и на этот раз забил Дембеле. Да, я часто его критикую, но эта критика, как по мне, вполне справедлива. Сейчас, да, Дембеле набрал форму, но не будем делать поспешных выводов. Это же Дембеле. Посмотрим, что будет дальше. Барселона опять же атакует, Пумыс, к сожалению, ничего не может сделать. И Левандовский опять же показывает свой высочайший уровень. И вот смог бы в этой ситуации Абамиянг отдать такую передачу. И вообще догадался ли бы. Может быть, да, но Левандовские все-таки есть Ливандовски. Как он опять же увидел открывание, оценил свои шансы, отдал точную и красивую передачу. Это было реально красиво. Похоже, Роберт нашел своего Томаса Мюллера. Второй тайм практически ничем не отличился от первого, разве что количеством голов. Вышли Кисье, Пике, Альба, Де Пай, Фати, Пенье, Де Йонг, который свой промежуток времени сыграл очень хорошо, и потом уже Кунде. В принципе, Кундес сыграл нормально, спокойно, уверенно, что можно также сказать и про остальных игроков. Кейси был хорош, Де Йонг во втором тайме, видимо на фоне последних новостей и слухов, что Фрэнки уже не нужен Барселоне, что Хави не рассчитывает на Де Йонга, что Хави вообще не нужен такой игрок. Де Йонг взял и как бы на фоне всего этого, он и так игрок высокого уровня, но это в любом случае дало дополнительную мотивацию и Де Йонг это показал. Понятно, что это Кубок Гампера, понятно, что это товарищеский турнир, понятно, что соперник при всем уважении слабоват, но это турнир, это какой-никакой трофей, и, конечно, это дает дополнительную уверенность Хабе и всей команде. Нам остается радоваться и ждать начала многообещающего сезона. Что думаете вы? Пишите, кто, по вашему мнению, был лучшим игроком матча, ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет, подписывайтесь на канал и любите футбол.